Ребят, всем привет! Сегодня краткий обзор биткоина и поговорим о том, будет ли э, или ждать нам коррекцию. Да, особенно это ответ тем, кто часто задает вопрос и пишет мне в личку, будет ли коррекция на биткоина, успею ли я зайти в те или иные монеты, будет ли такая возможность. Да, Давайте в этом сегодня попробуем разобраться. Сразу буду благодарен, если поставите лайк этому видео подпишитесь на YouTube. Также можете залетать в мой телеграм-канал. Информации даю я там намного больше. Ну что, ну что ж, сегодня понедельник, а значит у нас закрылась очередная неделя вчера. И вы видите, закрылась она очень хорошей свечой. То есть все выглядит пока что на рынке максимально побычей. Мы немножко всего лишь не дошли, чтобы снять вот этот хай еще, который был установлен там 30 мая 22 года, практически год назад, до 32 месяцев. 300, да, ну в принципе, я думаю, биткоин явно намерен это сделать в ближайшем будущем. Но давайте рассмотрим, будет ли это с текущих позиций или все-таки у нас уже произойдет долгожданная коррекция. Смотрите, прямо сейчас биткоин у нас уперся в поддержку 29,700, 800. И в принципе, от этой поддержки он может хорошо отскочить. Отскочить как минимум. К верхней границе, да, там 3500, а возможно пойдет на перехай 31000, да, а возможно со старта и снимет те самые 32 32500, о которых мы только что говорили. Например, я здесь готов предпринять попытку трейда, но только тогда, если биткоин зайдет, ну вот где-то вот так и снимет вот эту нижнюю часть поддержку которая находится на 29 600 29 500 вот если мы резко сюда выйдем в принципе на биткоине готов в краткосрочном трейде попробовать лангануть как раз вот к этим 3500 потом 31 и возможно там дальше она переходит 32 300 но я не исключаю такого момента что как раз вот сейчас может начаться та самая долгожданная коррекция которую все ждут потому что лангов на самом деле и людей, которые верили в рост, в принципе, все логично, мы идем, как бы, тренд у нас уверенно растущий сейчас, все правильно, но, как по мне, лонгов нависло очень много, особенно, в особенности сейчас по альткоинам, и уверенности в людей очень много, и в лонгистов эту уверенность, в принципе, было бы логично подубавить да, пыл, так сказать, и, возможно, стопы посносить немножко ниже, потому что сейчас очень огромное количество людей начало заходить очень уверенно даже с плечами. Я уже молчу про спотовые позиции. Поэтому, если у вас спотовые позиции или вы вообще там долгосрок, то, в принципе, можно и не дергаться, там, пересидеть, если будет коррекция. Но если вы там торгуете в краткосроке или, дай бог, вы там на фьючерсах, то, конечно же, я бы на вашем месте подстраховался, потому что мы можем уйти намного ниже. Намного ниже это забрать стопы вот здесь на 26, 26 500, это легко мы можем пойти. А возможно, даже протестировать 24, 25 тысяч. И тогда уже опять э, начнутся разговоры, что биткоин идет там либо на новое дно, либо отменяется там сезон, и вся эта история. И не будет такой уверенности и храбрости уже заходить и лонговать. И вот тогда уже крупный капитал может потянуть рынок выше, как раз уже там за 33-35, возможно, до 40 тысяч биткоин. И там уже альты могут увереннее и расти, и крупному капиталу будет легче разгружаться повыше, да. А не с текущих тянуть всех, как бы, наливших лонгов, да. И там же, сами понимаете, они будут мешать крупному капиталу закрываться. И это ни к чему. Поэтому с текущих или немножко позже, но все-таки я смотрю больше в сторону того, что будет у нас коррекция в район 26, 26, 500 либо 24, 25 тысяч долларов. Но смотрите, если там будет все очень-очень-очень плохо, то коррекции вообще там в дальнейшем, да, я не, не исключаю, что она может даже пойти вот ниже за вот этот лой. То есть где-то в район 19 тысяч долларов. Но это думаю, если и произойдет, то скорее уже после того, когда биткоин сходит на те же самые 3 возможно и до 40 тысяч. Потому что они как бы сейчас смотрятся и во-первых ближе и более реалистично. Поэтому, ребят, кто не заходил, я думаю, если туда биткоин уйдет, вот куда я обозначил эти зоны, то вход, особенно по альтам, у вас будет еще очень хороший, потому что доминация BTC наконец-то она начала давать коррекцию долгожданную, да, практически от тех уровнях, от которых ну, я и освобождал, видите, у меня здесь набор альтов. Стоит, просто они вынесли вот этот хай еще там прошлогодний. И вот теперь уже началась коррекция. И дело в том, что вот сейчас как раз в зона 4675, да, мы начали, видите, очень сильно валиться, она может послужить временной поддержкой. Если сейчас с этой зоны доминация обратно отскочить на 4849, сами понимаете, альткоинам будет очень несладко. Просто мы можем отскочить, возможно, еще на перехай сделаем, а потом уже пойдем вниз и тогда уже там более такой хороший альт сезон будет, но ну, альты в принципе на прошлой неделе постреляли неплохо, тоже прокатились, я снимал видео и на РБ, на ШФТ, поэтому вот такой сценарий э, может быть и вы должны на него рассчитывать, сам я лично большую половину часть позиции среднесрочно, которые я набирал по альткоинам, я покрыл и у меня еще альткоины там тянутся, если пойдем с текущих выше, не будет там коррекции, ну да ладно, у меня есть позиции, если пойдем на коррекцию, окей, даже лучше я докуплю альтов. Но сейчас, помимо тех позиций, которые у меня есть, я готов попробовать лангануть только биткоином с коротким стопом. И если здесь не сработает, вот поставлю там стоп, да, вернее наоборот. Ну правильно, трейд, если мой не сработает, а стоп сработает. И если мы уходим ниже, то тогда, конечно же, я не буду никакие покупки рассматривать, пока не увижу биткоин в районе 26 тысяч, а возможно ниже, к тому же будут смотреть, как ведет себя цена и пробовать оттуда набирать какие-то среднесрочные позиции, скорее всего, по большей части по альткоинам. То же самое немаловажное, смотрите, индекс S&P 500, да, он как бы, биткоин является поводарем там всего криптовалюта, да, задает тон, а вот именно индекс S&P зачастую задает тон саму биткоину, да, и его настроение, поведение. И вы видите, здесь тоже мы впираемся в такой уровень очень сильный. Это 4100-4200. Мы его с прошлого года не можем пробить. Но мы его все уже чаще уже касаемся, поджимаем. Поэтому S&P 500, если пробивает вот этот уровень, то я думаю, там уже будет намного веселее и биткоину, и альткоинам, и вообще крипторынку. Я думаю, расти он точно будет и быстрее, и увереннее, И в своих инвесторов появится больше уверенности, что... В принципе сломлен, да, вот такой медвежий, медвежий тренд именно на э, обычных, да, традиционных рынках и тогда, я думаю, крипторынок тоже подтянется очень сильно. Но я не исключаю обратно же такие, что у нас будет, ну что мы не пройдем опять вот этот уровень и у нас будет какая-то коррекция и, возможно, вот к этой там трендовой 4000, возможно, протестируем и тогда уже с очередной пропытки мы прошьем вот эту зону и тогда уже начнется у нас веселье. А это будет э, способствовать тому, если ФРС действительно подтвердит, что еще там как минимум 0.25-0.5 максимум поднимется ставка. Или вообще уже не поднимется и будет смягчение. И инфляция у нас будет снижаться. Если будет все окей, тогда конечно будет пробой. И рынки ждут у нас хорошее движение. И наконец-то возможно уже будет сломлен окончательно, подтвержден вот этот нисходящий тренд. Поэтому, друзья, у меня такие мысли на сегодня. Ваши мысли, как всегда, я готов почитать в комментариях. Обязательно пишите. Ну и не забывайте, конечно же, ребят, что рынок криптовалют является очень Ни коим случаем никогда не инвестируйте то, что не готовы потерять. Ну, а на этом, друзья, как всегда, я вам всем желаю удачи, всем профита, всем пока!